Стихотворение, посвященное Жанне Бичевской, у меня, ну, не хочу сказать, что много, но есть, конечно, стихи и песни, посвященные ей. Ну куда же без этого? Вот. Так я немногим посвящаю стихи, там, посвящал Владимиру Высоцкому, конечно, Александру Николаевичу Вертинскому, Евгению Бачурину, вот Жанне Бичевской. Удивительное стихотворение. Я его написал после того, как Жанна рассказала мне, как она начинала свой творческий путь. Бедная студентка была, которая жила на 1 рубль в день. И вот она, когда ей уже была так у Джава, спел под гитару русские песни, ну тут произошло просто действительно Эврика, такое короткое замыкание, она подела, как нужно эти песни. Потому что она сначала пела песни бардов, романсы. И она начала песни собирать. И вот она девочкой с гитарой. Ездила везде по России, ну, в летний период, конечно, на товарных вагонах. Представляете, вот какая-то там щебень <с> вот, вот, разбросана, она на нас садится и едет, и где вот ей сердце подскажет, она выходила, шла в деревню, общалась там, ночевал там, ей иконы дарили одна очень, до сих пор у нее красивая икона «Спаситель» дома висит. Обгорелая, правда. А это стихотворение называется «Собирательница песен» Жанни Бичевской. Все строгое время меняет, О прошлом жалей, не жалей, И песни от нас улетают, Как пух от седых тополей. Жизнь песни, такое же время, Пусть новых настанет черед, скакнет в золотистое стремя сверкнет прозвучит и умрет одну пропивают веками другая напрасленный звон два дня повертит языками и дух из гармонии вон просторы россии чудесны запой в чистом поле и свисьнь. Есть песни, народные песни, Что людям продолжили жизнь. Как птица душа встрепенется, Лишь только мелодию тронь. Похить, как звезду из колодца И в город внеси, как огонь. Не блистательной славе, Окутанной в призрачный дым, на пыльном товарном составе ты ехала к песням простым, и кровь без движения не имеет, но все-таки хочется жить. А если уж песня затлеет, так надо ее подхватить, раздуть головешки и угли, Затеплить. В забытых слогах И как хромовые Хоругви хранить, Как огонь В очагах. Крупицам, зарницам, синицам, Непойманным Страшной петлей Молитесь И песням, и птицам, Что кружат Над русской землей В полях Ароматнейший клевер И запах немыслимых трав На запад, на юг и на север Уходит товарный состав. Ни слова она не забудет В волшебный ларец положить. Уходят деревни и люди, А песни останутся жить.